Как приходит душа в этот мир? Ну вот, я так понимаю, там происходит... Когда... После того, как душа очистилась, она готова к новой реинкарнации. В каждое время, каждую эпоху необходимо определенное количество людей для выполнения определенных задач. Раньше эти задачи были, скажем так, они были достаточно своеобразны, и много людей было не надо. Сейчас опять приходит время чего? Сейчас опять подходит время смены эпох, как когда-то все это происходило перед Христом. Перед приходом Христа население этого мира было очень плотным, надо сказать. Если почитать историю, вы увидите, что мир опять как-то пошел к вопросу перенаселения. Конечно, оно было не того масштаба, которое сейчас, но тем не менее. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что. знаете, это Опять же, прошу прощения за такую аналогию, но просто это, это чисто научный подход, если ты не знаешь, как решить теоретический аспект, да, понять, как он будет функционировать на практике. Перенеси аналогию на что-то более простое, то есть на что-то что тебе известное. Найди аналогию в природе, посмотри, как природа там, или человеческое сообщество решает тот или иной вопрос, выведи алгоритм решения результата, возьми этот алгоритм решения результата, переведи на проблему, которую ты, на теорию, которую ты понять не можешь. Понятно, что там будет тысяча погрешностей, но направление движения мысли уже как приблизительно понятно. Вот с любым вопросом, который мы изучаем, неизвестный вопрос, да, с огромным количеством неизвестных, а только лишь одни сплошные переменные предположения, с ним обращаться нужно приблизительно так же. Вам завтра сдавать проект, там, ну или там, через некоторое время, а вы, понятное дело, проволандовали все это время. Тут затянули, здесь вопросы решали долго, тут вы в отпуск пошли, тут вы проболели. В общем, время, че наступает уже буквально завтра, а у вас еще называется конь не мелко. Да? Вы, естественно, начинаете гнать, гнать проект, всем вашим отделам. Да? Ночами не спите, сутками работаете. Быстрее, быстрее, быстрее привлекаете огромное количество людей, которые бы вам помогали, чтобы успеть к сроку. Потому что если вы к сроку не успеете, возможно, вас расформируют. То есть цена вопроса ваша выживаемость. Вот с нынешними силами, которые сейчас руководят Балом, сейчас точно такая же ситуация происходит. Следующее время чем должно наступить в 2150 году, послухо, переход в другую. Все, что надо, было, надо успеть к этому моменту, надо успеть к этому моменту. Значит, в противном случае все будет так же, как со старыми богами, культы которых уже стали, скажем так, здесь нерабочие и неизвестны. Поэтому в этом мире сейчас воплощается очень большое количество душ и не душ, и вообще народу достаточно много. То есть Именно в этом смысле. Поэтому если раньше на процесс очищения, процесс прохождения чистилища надо было 300-400 лет, ну нормально, как считалось по всем религиям, что душа приходит через воплощение где-то через этот период времени, то сейчас это может произойти практически мгновенно. Человек ушел с этого плана быстренько ч -ч -ч -ч, и обратно рождаться и обратно, рождаться и обратно, рождаться. Почему? Потому что все гонят к сроку, все свои проекты гонят к сроку. Люди, которые рождаются здесь, это реализаторы задач. Все решается через людей. Они двигают процессы, они дают результаты, они крутят время. То есть все решается через людей. Все силы, все боги, все религии, они в людях заинтересованы. Прежде всего, как деятельных существах. Для того, чтобы человек выполнял свое, свое дело, а не тратил время на размышления, а оно ему надо, существуют религии, которые канонически внедряют в сознание, правильность движения по пути. И человек не может сбиться с пути, он просто выполняет свою задачу. Надо ему нарожать детей, он нарожает, надо ему в войне поучаствовать, он поучаствовать, надо ему изобретение потом совершить, он будет участвовать в этом изобретении и так далее. Таким образом душа приходит в этот мир через чистилище, через какой-то срок, который задается алгоритмом самой программы. Информационная структура в этот мир приходит, она должна воплотиться в материальном теле. Материальное тело это генетический материал, который складывается из двух структур, гена мужчины, гена женщины. В момент зачатия формируется единая клетка под названием зигота, в которой вписываются все генетические абсолютно все генетические предпосылки рода матери и рода отца человека есть квинтэссенция своего рода все все все все все в навык все все все душа которая в момент зачатия подчеркиваю не на третий месяц не в момент рождения не потом при крещении есть еще такие идеи да? а в момент зачатия она внедряется в эту самую зиготу вот как бы, до недавнего времени да, вот существовало такое правило. вообще это очень красивый процесс, если так на него смотреть. Астральным видением процесс формирования новой клетки очень красиво, Практически рождение новой Вселенной. Вот есть то, что Хаббл снимает. Вот это вот оно и есть. А на фотографиях не различить, что это... Сперва... Да, это одно и то же. Это да, это да, да, вселенная. Да, это, очень, это фактически мистический процесс, очень красиво. Итак, две клетки соединяются, это разные гены, это разные линии, это разные роды. По сути, они внедряются друг в друга два инородных материала. Происходит взрыв, то есть происходит конфликт. От этого конфликта образовывается воронка, она начинает закручиваться вокруг этой структуры. Считалось раньше, что чем сильнее роды, чем сильнее информационная структура родов, тем сильнее этот конфликт. И воронка закрутится очень и очень прилично. Соответственно, она дотянется до доверху, ну, выше дотянется, до определенных планов, там, здесь. Ну, в общем, нашу семеричную структуру, представляете, да, вот она, она пойдет выше там, на каузальный, на бахиальный, на атмический уровень, очень высоко. И считается, что с этого плана она выберет душу. Тянет душу очень сильную по своей информационной силе, то есть по очень сильной бытийной массе. Такую душу может втянуть только очень сильный конфликт, а сильный конфликт возникает всегда между сильными соперниками, то есть род матери и род отца сами себе сусам. И вот они столкнулись, огромнейшая воронка буквально до небес, что называется, они втягивают эту информационную структуру. Информационная структура душа третьим элементом попадает в в нос, сформированную клетку. Таким образом информационная структура, которую мы называем душа, третьим элементом внедряется в зиготу. И в течение 9 месяцев внутриутробного развития она регулирует, какие гены сделать доминантными, какие рецессивными. Там же все, весь генетический материал рода и отца. А надо взять только те, которые будут способствовать ей. И вот она занимается регулированием этого процесса. Что-то отметает, что-то в мусор, что-то гены делает доминантными, что-то рецессивными, это все происходит в течение 9 месяцев в утробе матери. Бывают души молодые, бывают души несильные, которые в этот процесс вмешаться не могут. И тогда решение вопроса о рецессивных и доминантных генах решают сами ветки матери и отца. И здесь, что называется, чисто животный материал. Кто сильнее, тот и победил. Вот в таких ситуациях, когда решает не душа, о линии матери и отца ребенок который рождается он как правило является копией одного из родителей. вот просто как под кальку видали таких. Да? он и говорит так, же, он и ведет себя так же и на морду точно такое же на маму, на папу неважно. ну абсолютнейшая карта и в какой-то момент вот, что называется их не отличишь. А, а если наоборот, то, значит. А если душа вмешивается, то она эти гены перемешивает. Вот себя, получается, тело специфическое, разум специфический, он возьмет из матери такой данный момент нужен для душе, Душе нужен, потому что она приходит сюда с определенной задачей, и чтобы она эту задачу выполнила, ей нужно такой ресурс, который поможет ей экономить время, а это значит что она должна взять изначально за 9 месяцев сформировать таким образом себе тело и разум, чтобы потом, когда она родится, не тратить время на эту ненужную борьбу, на это ненужное преодоление всех процессов. Соответственно, сейчас, соответственно в течение 9 месяцев происходит вот этот, вот этот вот естественный отбор. К 6 он, как правило, уже заканчивается, начинается уже непосредственно рост. В это время закладывается, какой будет темперамент у ребенка, и на что это будет похоже, и какого оно будет пола, и как быстро он будет оценивать информацию, какое полушарие у него будет доминантно, левое или правое, то есть все-все-все, что впоследствии предопределит таланты, способности здоровья, развития человека, все закладывается в этот период времени, не нутку. Когда ребенок рождается, это, это уже готовая законченная программа. Да? Я ответила на этот вопрос.